Здрасте, участники психологического канала Немиркин. Большое спасибо за вашу поддержку. Как по-вашему выглядит депрессия? Возможно, вы видите кого-то, плачущего на полу в ванной, выглядящего несчастным и в отчаянии. Правда в том, что депрессия – это нечто большее, чем то, что обычно представляется в обществе или изображается в средствах массовой информации. Депрессия может выглядеть как самый счастливый человек в вашей группе друзей как Олега, который три недели подряд получает отличные оценки, или даже как ваш дружелюбный сосед по дому. У депрессии не только одно лицо или форма. Она бывает разной, поэтому ее так трудно распознать у себя или у других. Поэтому, чтобы помочь вам лучше понять признаки депрессии, вот шесть признаков депрессии, о которых никто не говорит. Прежде чем начать, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не призвано заменить профессиональный диагноз. Если вы подозреваете, что у вас депрессия или любое другое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Первое. У вас непостоянный график сна. Необычный или непостоянный график сна – огромный показатель беспокойного ума. Исследователь из Университета Джонса Хопкинса Патрик Х. Финан, доктор философии, утверждает, плохой сон может вызвать трудности с регулированием эмоций что в свою очередь может сделать вас более уязвимым к депрессии в будущем, через месяцы или даже годы. Более того, недавнее исследование, проведенное Финаном, проанализировало здоровых мужчин и женщин, которые прерывали сон в течение ночи и обнаружило заметное 31% снижение позитивного настроения на следующий день. Если таков вред, который может нанести одна бессонная ночь, то только представьте, какое огромное влияние могут оказать необычные привычки сна в течение долгого времени. Сильная бессонница может повысить риск развития депрессии и ослабить эмоциональную устойчивость. Поэтому, когда вы столкнетесь с трудностями в жизни, вы можете обнаружить, что у вас нет возможности справиться с ними здоровым образом. Номер два. Вы выглядите раздражительным или расстроенным каждый день. Бывает ли так, что вы злитесь без особой причины? Если не вы, то, возможно, кто-то из ваших знакомых, кто, похоже, всегда демонстрирует раздраженное или спровоцированное поведение. Есть ли реальная причина, по которой они так себя ведут? Если нет, то, возможно, вы только что столкнулись с основным признаком скрытой депрессии. Скорее всего, этот человек ведет себя так из-за того, что долгое время подавляет или избегает своего стресса или эмоций. Это похоже на стакан воды, который наполняется до краев, а затем переполняется, когда уже не может больше терпеть. Когда вы подавляете и игнорируете свои эмоции, в итоге вы можете выпустить их наружу в виде внешней негативной энергии и частых микроагрессий в течение дня. Номер три. Ваше счастье кажется вынужденным. Знаете ли вы кого-то, кто всегда кажется слишком жизнерадостным? Принуждение к счастью, чтобы скрыть внутреннюю печаль, на самом деле известно как депрессия улыбки. Национальный альянс по борьбе с психическими заболеваниями объясняет, что улыбающаяся депрессия включает в себя создание видимости счастья для других, улыбку через боль и сокрытие внутреннего смятения. Это большое депрессивное расстройство с нетипичными симптомами. Поэтому вы можете даже не знать, что у вас депрессия, и не обращаться за помощью. Этот признак может быть очень трудно заметить, потому что внешне вы можете выглядеть собранным и целеустремленным, а можете просто иметь искренне радостный характер, который трудно отличить. Номер 4. У вас навязчивое чувство ответственности. Людей со скрытой депрессией часто можно обнаружить пренебрегающими своими собственными потребностями, но компенсирующими это тем, что они всегда готовы помочь другим. Вы можете быть очень внимательны к эмоциям, чувствам и потребностям других людей и всегда первым делаете шаг вперед и предлагаете помощь там, где она необходима. Психолог Маргарит Робинсон Рутерфорд, доктор философии, утверждает, что в этом случае вы хороший лидер, хотя и не самый лучший делегат. При депрессии это повышенное чувство ответственности, надежности и отзывчивости может давить на вас, заставляя всегда с готовностью ожидать худших сценариев, а также винить себя, когда что-то идет не так. Вы можете обнаружить, что вам трудно сделать шаг назад, чтобы взглянуть на картину в целом и понять, что, к сожалению, не все можно исправить или находится под вашим контролем. Номер пять. Вы работаете сверх меры, чтобы оставаться занятым. Когда у вас пропадает желание полноценно развиваться как личность, вы можете прибегнуть к измерению своей самооценки по шкале того, насколько продуктивно вы работаете в течение дня. Маргарет Робинсон Резерфорд, доктор философии, продолжает объяснять это, говоря, вы рассчитываете на активность и достижения, чтобы отвлечься от внутренней неуверенности. Вы можете не знать, что приносит вам чувство самоуважения, кроме этих достижений и задач. Возможно, именно поэтому вы склонны придерживаться плотного графика, в основном пытаясь убежать от реальной проблемы и избежать столкновения с запутанной внутренней критикой и конфликтами, которые вы испытываете. Номер 6. Вы разделяете свои чувства на части. Есть ли у вас привычка запирать свои чувства? Люди, которые находятся в депрессивном состоянии и внутренне заперты в ловушке, часто знают, что они изолируют свои чувства. Со временем вы можете создать систему, в которой вы запираете свои чувства гнева, печали, обиды, боли, дистресса и другие в ящиках, которые хранятся в глубине вашего сознания. Наряду с этим вы также можете отвергать или не принимать во внимание обиды или оскорбления из прошлого опыта, уменьшая и обесценивая свою личную боль, которая в конечном итоге может привести вас к упадку в других сферах вашей жизни. Чтобы заметить этот нездоровый и тонкий признак депрессии у себя или у кого-то другого, требуется внимательность, осознанность и особое внимание. Показалось ли вам полезным это видео? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.